всем привет сегодня 21 сентября 2017 года 18 часов вечера температура воздуха 13 градусов по цельсию легкий ветерок с утра сегодня шел дождь в воздухе висит сырость вечером обещают снижение температуры с вами была надежда мицкевич всего доброго и до встречи завтра!